Да. Ты видишь это охеренное мать его дерево? Да, вижу. Ударь его. Ударить? Да. Вау, а -а -а. а -а, Эйнштейн, ничего не происходит. Зажми мышку. А -а -а -а, проклятие. О, охуеть, я сделал это, я сделал это! Видишь, это несложно. Я хочу от тебя детей. А -ха -ха. Я отойду поесть и вернусь через 10 минут. Поиграй пока один, окей? <этаж> а -а -а -а. Да ну в жопу эти деревья! О, а что это? Зажигалка? А, господи, а Блядь! святой же я горю, я горю, а вот черт, вот черт, я горю, я горю! Эй, чувак, я хотел отойти поесть, но вернулся. Не могу представить, что оставил тебя на идее... А, блядь, чувак, ты жёг мой хрена в дом. Ха, полюбуйся. Ты хера в грифер. А что это?